Всем привет! Друзья, приехал я на несколько дней домой отдохнуть. Впереди пасхальные праздники, поэтому с праздником, и с Пасхой. И хочу, вот пока отдыхаю пару дней, пришло мне в голову мысль такой, снять маленький ролик о дотациях. Почему этот ролик? Потому что буквально пару дней назад я был в вет лаборатории, обновлял паспорт пасеки на 2020 год. И там, ну, в Фейсбуке я ролик выставлял, там маленький, и говорил о дотациях. И многие, ну, начали писать, спрашивать, типа, расскажи же о дотации. Друзья, особо-то нечего рассказывать о этой дотации. Просто, какая ситуация? Придумали в этом году, в 2020 вроде бы как, выделяется 50 миллионов гривен на, для дотации именно пчеловодства, отрасли пчеловодства, и там разрабатывается как бы алгоритмы или вообще процедура как эти деньги, кому, сколько и так дальше, Ну пока это все насколько в тумане, непонятно что и как, никто еще толком ничего не знает, есть там постановы и так дальше, но точно как бы еще ничего не принято поэтому надеяться нету особого смысла Ну тем не менее, пошли разговоры о дотациях пчеловодам на 2020 год Вроде бы как э, будут датировать, выдавать на пчелосемью, на одну пчелосемью э, 200 гривен. Как бы уже вроде бы установилась эта цифра 200 гривен. И э, для этого, конечно, нужно быть зарегистрированным, чтобы пасека была зарегистрирована, чтобы был паспорт чтобы была там справка, там есть перечень документов, но, опять же, он еще не принят, как бы, что это официальные документы. еще ну Там есть перечень, там и счет с банка, и выписка, и справка, доведка сельсовета, что там есть пчелы, ну и так дальше. Обязательно оператор рынка, чтобы был. И вот что я подумал. Я как бы все равно... ну я, у меня все это есть, и паспорт, пасеки, я обновляю, и я зарегистрирован как оператор рынка, то есть у меня все это есть, поэтому э, я просто беру эти бумажки, соберу и отнесу, поэтому ну как бы лишние деньги на дороге не валяются, при этом при всем, что все эти документы у меня есть, многие говорят, что это хотят нас посчитать, э, пчеловодов и так дальше, ну... Вроде бы так и не так. Я даже не знаю, как правильно хотят посчитать или не хотят. Ну, я думаю, что хотят. Но если так глобально помыслить в этом всем, чуть-чуть поразбираться, то выделяется 50 всего миллионов. А нас, пчеловодов, как говорят, там 400 тысяч около. И даже если представим, чисто представим, что все пчеловоды пойдут регистрироваться, то получается, что всего этих 50 миллионов хватит на, грубо говоря, 250 тысяч пчелосемей. Ну, то есть, ну, всем пчеловодам точно не хватит. То есть, как бы ни крути, даже если все пойдут регистрироваться, все не получат эти денег, То есть, получит кто-то самый первый, самый крикливый, самый, там, так сказать, ушлый. Те, кто обычные простячки, некогда этим заниматься, ну, просто в поле сидят. Они этих денег не получат. Поэтому ну, посчитать они могут гипотетически. Но опять же, это все нереально. С другой стороны, начнут эти деньги выделять, мне дадут... Тому не дадут, а он зарегистрировался, а ему не дадут по той причине, что просто этих денег хватит, тоже как-то непонятно. Конечно бы, более правильнее, наверное, эти 50 миллионов не давать, раздавать по 200 гривен мне, там, Васе, и Сереже, а лучше вложить эти деньги, построить, ну это большие деньги, это, если взять сумму полностью, это 50 миллионов, это большая сумма, это можно обед какую-то лабораторию построить, Именно для анализов, для потрав, чтобы вычислять, кто чем травит пчелы и так дальше. Поэтому ну я бы, наверное, так бы сделал. Я бы не раздавал деньги по 200 гривен каждому пчеловоду. Потому что по той причине, что 200 гривен для пчеловода, ну это мизер. С одной стороны это мизер, с другой стороны не мизер. В принципе, вот у меня, допустим, больше 300 семей. Это если представим, что мне дали деньги, это 60 тысяч гривен. 60 тысяч гривен, это, в принципе, тоже неплохо. Они на дороге не валяются. Я могу бесплатно обработать пчел. Допустим, купить воростоп и обработать пчел. Мне еще останутся деньги, допустим, на приобретение какой-то крутой медогонки. ну Допустим, медогонка у меня есть. Я могу купить себе велку для пыльцы. Для пыльцы, допустим, польскую, которая стоит очень дорого. То есть, какое-то оборудование могу купить на эти деньги, на 60 тысяч. Могу как-то об, обыграть, обустроить свой, допустим, цех для выкачки. То есть э, я же как оператор рынка, у меня рано или поздно приедут проверить мои вот эти потужности и так дальше. Э, поэтому я мог бы на эти деньги там, плиточку купить, обложить цех, провести воду и так дальше. В принципе, это неплохие деньги. Но с другой стороны, это не так-то много, это мизер. И ну, как-то двоякое такое у меня ощущение. Хотя, опять же, я очень скептически лично я отношусь к этой э, дотации. Но, с другой стороны, раздают, то почему бы и нет. То есть я все равно уже посчитал. У меня все на виду. Пасека зарегистрирована, все показано, э, все бумажки есть. Мне только их с одного места взять, переложить в другое, отнести. И получить за это все 60, допустим, тысяч. В принципе, неплохо. И я лично так и делаю. Я, я собираю документы потихонечку. То есть, пасеку сейчас обновил. Паспорт сейчас. У меня в разных селах пасеки. Поэтому сейчас поеду еще зарегистрирую в другом селе пасеку. Чтобы там было. Ну, все бумажки были как по максимуму. Хотя там бумажек вроде бы и немного. Поэтому... Каждый будет ну, пробовать. Я буду пробовать. Я считаю, что ну, если все есть, почему бы нет. Можно и попробовать. Хотя, повторюсь, лучше бы эти деньги не раздавали пчеловодам налево-направо. А, потому что они помощи большой не принесут. Вот у меня 10 семей, но дадут мне, к примеру, 2000 гривен. Ничего я такого существенно не куплю. Я их потрачу куда-то, да и все. Конечно, если большая пасека сразу получил большую сумму, там можно что-то купить такое существенное. Ну, а так, я думаю, это деньги в никуда. Лучше бы их потратили на другие вещи, допустим, на совсем... Ну, вот как повторюсь, на более важные в рекламу пчеловодства, в рекламу э, меда, которая как бы, вот лучше бы туда потратили. Лаборатории и так дальше. А так какой-то пришли мои детки. А так... Извините. А так получается, что куда-то потратят. Но ну, Мне кажется, просто хотят... Кто-то хочет эту отрасль взять чуть-чуть, взять в свои руки, посчитать пчеловодов, посчитать, как можно это что-то там доесть. Я не думаю, что это так Сколько лет не помогали, ничего не датировали, тут нати, вот вам, пчеловоды. Сомнения, конечно, берут. Ну, посмотрим. Я от этого ничего лично не теряю, лично я. Поэтому я буду пробовать. А ну, другие, пускай сами думают, нужно им это, не нужно. Нужно регистрироваться, не нужно... Нужна вот эта дотация и так дальше. Так что, выбор за каждым из вас. Ну, пока это все, повторюсь, в тумане. Еще непонятно что, непонятно как. Еще нету алгоритмов. Еще никто не знает, куда документы. Ну, знают, что там сельсоветы надо относить так дальше. Но в самих сельсоветах еще не знают, как регистрировать пасеки, куда, что, как оформлять. Поэтому, пока это все в подвешенном состоянии и... Ну... Посмотрим, по живым увидим. Ну, как-то так. Вот такие у меня мысли по этому поводу. Ну, пасеки все равно, я считаю, что, несмотря на дотацию, не дотацию, я, ну, я не ждал этой дотации. Я все равно пасеки, пчел своих, э, отвожу на анализы. Я своих пчел регистрирую. Они у меня зарегистрированы, записаны. Поэтому, я думаю, что это особо ничего не дает. Пока. Ну, я думаю, мы доживем до, то, до тех времен, что э, поменяется. Оно, как мы видим, меняется. Ну, так что, как-то так. Все, друзья, всех с Пасхой. Всем желаю удачи, добра, мира любви. Все, всего хорошего. С вами был вам Фабро. До новых встреч. Пока.